И тема у нас эфира успех и самореализация по-женски. Uh, у нас были подготовлены слайды, но вдруг, как оказалось, что Samsung отличается от iPhone одной такой функции в Instagram uh, нельзя прикреплять слайды, к сожалению. Поэтому мне придется подглядывать <laughs> в компьютер, в ноутбук, и ну, не удивляйтесь, что я периодически могу отводить глаза. Сегодня мы поговорим о успехи, самореализации по-женски, о том, как обрести гармонию с самой собой, как повысить самооценку и что делать, чтобы ваши цели реализовывались, реализовывались именно ваши цели, а не те, которые навязаны извне, потому что э, у многих девочек такая проблема существует: что те цели, которые она ставит перед собой, почему-то они не реализуются. Да? А проблема-то как раз в том, что, скорее всего, не ваши цели. И поговорим о том, как найти свои цели, как монетизировать свои таланты, как найти эти таланты в себе и раскрыть их, и как заниматься любимым делом, реализовываться в нем. И вообще, нужно ли вам реализовываться в деле, либо в семье, найти свой путь. Ну, тема, как получать деньги, подарки от мужчин, это тоже девушек интересует. И если вы считаете, что это ваш путь, то мы о нем тоже поговорим. Ну и, собственно... Как жить в гармонии с собой и как вообще с чего начать весь этот путь? Вопрос, который мучает многих людей и девушек, ну если мы говорим о подписчицах моего канала. О том, что почему не получается чего-то в жизни вообще? Что нужно делать? Как вообще нужно прийти к тому, чего ты хочешь, да? Как повысить самооценку? У кого-то есть комплексы какие-то, которые вам мешают в жизни, да, у кого-то есть какие-то боли, страхи. На самом деле, Вдох и выдох. Страхи и боли есть у всех, И наша задача от этих страхов избавляться как можно быстрее, как можно более мягко. И даже если страшно идти вперед, идти вперед, идти к своим целям, к реализации своих мечт. И для начала я расскажу, почему именно я а, тот человек, который именно про самооценку, про быть собой, про то, как быть на волне вообще, а на волне вы будете тогда, когда вы будете сами собой, вот прям истинные, настоящие как к этому прийти, и почему именно я тот человек, который может многое про самооценку вам сказать, вас повести за собой, зарядить свои энергии, вдохновить вас. И, собственно, начнем. По образованию я режиссер театра, театральный педагог, актриса. И это как раз про психологию. Это разбор психологии человека, его взаимодействия с другими людьми, буквально до молекул и воссоздание на сцене, осознанное воссоздание, но ну, а мы это делаем осознанно в жизни. Вот и именно поэтому я могу как режиссер как педагог видеть со стороны, да, что происходит с человеком, да, но если мы говорим в профессиональном смысле театральном, то это актер, да, которого вот режиссер берет и просто лепит. Да. А если мы говорим про коучинг, да, то здесь я, как тренер, как коуч, могу вас раскрыть и создать то, какие из ваших сильных сторон создать лучшую версию вас, помочь вам в этом. И мой главный принцип, да, что мы идем из зоны дискомфорта, там, где вам не нравится, мы идем в зону комфорта. И мы делаем все так, чтобы вам было легко, вам было хорошо, вам было по кайфу весь этот путь без мучений, страданий. А наоборот, мы уходим от мучений и страданий к тому, чтобы вы были счастливы. Ну, еще плюс, конечно же, как я шучу, у меня за плечами плюс 100-500 различных тренингов по психологии. И, конечно же, на практике, начиная вот такой более классической психологии, там, про НЛП, про файлинг и прочее, да, до психологии отношений, которые там про байгужанство, про деньги-подарки от мужчин, про какие-то такие темы, которые... Которые про практическую коммуникацию. Вот, и все это тоже мной пройдено, и сейчас я расскажу. У меня были замечательные слайды, но я думаю, я еще и где-нибудь, наверное, в постах тогда публикую про мой опыт, и я как такой практический человек в жизни своей, да, я все, что мне приходит в жизнь, я все на практике осуществляю. И первый мой период в жизни был как раз то самое быть собой, когда я была прям в согласии со своей природой. Это было еще до того, как я познакомилась с женскими тренингами я четко понимала. В чем моя природа, какая я настоящая, а я настоящая, я такая солнечная женщина. и Так назовем это солнечный период в моей жизни, когда я прям была на волне, и я просто по кайфу все это воспринимала, все, что вокруг меня происходит и внутри меня, реализовывала свои таланты, была в потоке финансовом в том числе, я работала со звездами, ведущей, организатором праздников. И многие ждут вот как, раз, как раз в том самом слайде и портфолио, которое я для вас подготовила. Со многими звездами я работала на одной площадке как ведущая, как организатор. Сергей Минаев, Маша Распутин, Дискотекавария, Звездинский и, короче, много еще всяких звезд. Я это обязательно публикую в постах фотографии, вот. И потом, потом, потом, потом, а самое главное, в этот период общения с мужчинами, которые меня окружали по сфере моей работы и моей деятельности, это были мужчины, естественно, топ-менеджеры, руководители предприятий, генеральные директора, полковники, то есть это собственники компании, то есть это мужчины высшего уровня. И когда ты с ними общаешься, да, то ты мышление у тебя становится похожее, то есть ты этих мужчин понимаешь. И в тот период у меня, так как я себя очень хорошо чувствовала на тот момент, я понимала, что я звезда. Ну, Психологически есть такой психотип «звезда». Вот. И я, собственно, и в личной жизни была такая же звезда, и я выбирала мужчин по принципу «кто звездой восхищается для звезды делает, создает лучшие условия», собственно, с тем мужчиной я вместе. Вот, а Потом, потом в мою жизнь пришли женские тренинги. Вот этот вопрос, как относится к Байгужину. Вот сейчас, ну так кратко, но расскажу. Женские тренинги пришли. И на женских тренингах мне, солнечной женщине, рассказали, что я неправильная. Что нельзя быть женщине солнечной. Что солнечная энергия – это мужская энергия с чего-то вдруг. Вот. А женская энергия – это лунная и нужно быть мне лунной женщиной, ведической женщиной. И как раз вот несколько лет назад тренинги, которые проводились там, была такая тема, что а, прям очень сильно пропагандировалось вот это все ведическое. Плюс еще, что нужно быть такой, как Настенька из сказки Морозка. Вот такая вот. То есть ее старый дед злой на Мороз в сугроб посадил задницей, спрашивает ее, как у тебя там, как тебе нормально, девушка. А она такая, да, да, батюшка, да, да, дедушка, хорошо, все хорошо, такая сидит. И вот это пропагандировалось очень сильно. Я сопротивлялась, но при этом меня очень захватила тема денег и подарков, и ну вообще какая-то новая для меня волна абсолютно. И я увлеклась. Мне понравилось изучение психологии в огромнейших объемах, ну и, конечно же, тот сам, ну, все знаете про Байгужина, про его эту Настеньку из «Сказки Морозка», которую он прям вообще вбивал тогда в умы, сейчас он немножко отошел от этого, но тогда он просто топил за Настеньку, и все, что не Настенька, хейтилось. Ну вот, и, собственно, многие другие тренера женские очень сильно пропагандировали. Мила Левчук тогда говорила, что нужно год ходить без брюк, вот какие-то еще такие были тренинги, вот, они, конечно, в чем-то помогли, вот, но я постепенно стала уходить от своей солнечной женщины в лунную и стала идти не за своими целями, и у меня в какой-то момент, я уже потом это осознала, что в моей жизни наступил период, когда я перестала быть собой, быть разной нужно. Да, быть разной, но нужно самое главное быть собой. И смотрите, есть две стратегии такие, да. Когда ты, ну, если мы говорим про мужчин, да, если тебе нужно отношения в короткую, ну, то есть такие прям вот, ну, если говорить про гужанство, денег побыстрее отжать, да, это сегодня с одним, завтра с другим, то да, отношения в короткую, они работают. А если ты хочешь отношения в долгую, то, к сожалению, вот то, что ты э, играешь не свою роль, ты ходишь в маске, ну маски не которые сейчас, маски, да, а в маске в смысле психологической маски ходишь, то получается, что в долгую ты не сможешь ее носить. И потом у вас будет просто конфликт из-за того, что мужчина тебя выбрал а, такой Настенькой, а ты, оказывается, не Настенька, ты, оказывается, вообще совершенно другого психотипа. вот. И в этом, собственно, была и моя ошибка. Да? когда, То есть я в своей жизни, на своем личном опыте, я из состояния вот этого кайфа, потока и огромная энергии жизненной, у меня было ощущение, как будто надо мной какая-то воронка открывается и в меня просто вливает невероятный поток энергии в тот период когда я была солнечной женщиной и вот этот переход к лунной женщине, боже ну вот эти слайды там было так видно так понятно по фотографиям то есть тот период где солнечная женщина когда я занималась вообще тем, что я хочу, когда я была в полном кайфе, в потоке вообще, просто мне было бесполезно говорить, что ты какая-то не такая или чего-то, если я в потоке, я себя чувствую, я по кайфу живу, так как я хочу то я нормальная, и это кто-то, если говорит, что ты не такая, это значит у него что-то с головой не в порядке, он не такой. И вот в этот солнечный период я именно жила вот прям в состоянии быть собой, вот и потом сравнивала по фотографиям, э я их опубликую обязательно эти фотографии из этого лунного периода, э там совершенно у меня, короче, постепенно поток энергии стал перекрываться, и к финале там я была просто настолько измученной морально энергетически вот но так как я девушка от природы очень целеустремленная я с детства была такая сильная упорная чего хочу так и будет вот и хоть я свернула не туда да так скажем не за своими целями пошла я очень целеустремленная, и даже у меня поначалу, естественно, не получалось вообще, потому что, ну, когда это не твои цели, у тебя не будет получаться, когда это против твоей природы, да, но постепенно я стала вот когда обтерсываться, обтесываться, и психологически подстроилась вот под эту волну, вот, и у меня уже стало получаться, и, ну, тот процент, который доходы, так скажем, да, от работы стало уменьшаться а от мужчины увеличиваться новым ну, следующий шаг это естественно надо чтобы полностью меня мужчина обеспечил чтобы не работать то есть я загорелась этой идеей не работать вообще и тем чтобы найти такого мужчину который будет полностью обеспечить и вообще выйти замуж за миллионера ну и учитывая что у меня был такой период в жизни когда я Прям такая вся со звездами общалась, уровень мужчин тоже, с гендиректора, с там, такого плана. А то я, естественно, такая, ну как, ну, значит, за миллионера надо замуж, да, большой красивый дом. У меня был такой якорек, прям чтобы был большой красивый дом. Вот. И, собственно, я такого мужчину встретила. И там уже была такая игра на то, чтобы, конечно, это была интересная игра бойгужанская такая, да. А, про то, чтобы его окрутить, так скажем, да. Ну, естественно, что а, вот фотографию как раз а, тоже, я ее обязательно тоже опубликую, даже, может быть, отдельным постом сделаю, про персональный бренд, про то, как мы себя позиционируем. И тот мужчина, который привлекся на меня, фотография одна на сайте, единственная у меня была фотография на сайте знакомств, и эта фотография была типа Настенька из сказки Морозка, такая, вот, а я-то тигрица, я-то вообще другая, ну, если вот говорить про природу, да, вот, и, естественно, когда он увидел эту фотографию, он мне тут же написал и фразу, что я увидела эту фотографию, я понял, что ты моя женщина, и мы тут же с ним встретились, и быстро у нас отношения развивались, и потом все это время, пока мы вместе жили, то есть мы жили с ним в гражданском браке, он меня полностью обеспечил, и все это время вот про то, чтобы быть разной. Но ну, вот я была разной другой, да? Ну, то есть не такой, какая я настоящая. И всю нашу совместную жизнь он мне постоянно делал упреки в том, что я периодически вылетаю из этого образа. Что быть такой эмоциональной – плохо, <смех> быть такой э, властной – плохо, быть такой амбициозной, но ну, амбициозной в плане, что я хочу быть в центре внимания, то есть для меня это мои потребности, это вот в моей психологии, в голове у меня это заложено, я такой родилась. Я по природе э, с рождения центровая, ну вот как в танцах есть, центровой человек. И это не я решила, это мир меня ставит по центру всегда. И э, он мне постоянно предъявлял претензию и выносил мозг по поводу того, что почему я себя не веду, как Настенька из сказки Морозко. Вот. Периодически я себя вела так, потом я вела опять себя, как я хочу, но в итоге это постоянные ссоры и скандалы. А я все таки отстаивала свои позиции, и вот это постоянные качели были, и это очень тяжело. Вот. И в итоге я, конечно, получила предложение руки и сердца, но я от него ушла, потому что я поняла, что всю жизнь я так не смогу. И у меня было состояние, что я просто вот настолько до капли выжата. А если до этого я была а, до вот в этом солнечном периоде своем, да, когда я была собой, я как солнце была, я всех освещала вокруг люди, ко мне все подходили, и всем хотелось меня обнять, постоять со мной рядом, пообщаться, зарядиться от меня. То есть я как солнце была. А тут у меня было ощущение, что просто перекрылась вся энергия у меня. Но это было такое моральное истощение, энергетическое. Я нашла в себе, нашла в себе силы выйти. Из этих отношений было очень тяжело. Была, во-первых, финансовая зависимость. И тут я поняла, что та мечта девушек, когда думает, все, чтобы он меня полностью обеспечил, я не работала. А, то есть мне надо было реализовать эту мечту. Когда ты живешь в большом красивом доме, у тебя все есть. Вот, но ты как в клетке живешь, золотой, но в клетке. Вот, ты, ну, получается, что ты никто. Ну, как в том анекдоте, папа у меня работает директором, а мама – никто. Вот. И, и в какой-то момент ты становишься этим никто. И когда девушки… Я помню этот момент, я как раз уехала от него, все, я прям разорвала абсолютно отношения. Но там был, был долгий период разрыва, конечно, тяжело было выходить. Вот. И одна из девушек в одном из чатов скинула фотографию красивого большого дома. И говорит, это моя мечта жить в таком доме. А дом очень похож на том, в котором я жила. И тут я понимаю, что счастье – это не в доме. В большом счастье, во-первых, быть в том, чтобы ты внутри себя была счастливой. Ну, то есть мы гонимся за внешними маркерами, а нужно за внутренними, за состоянием своим. Вот, и э, так Байгужин научил отдавать не только брать их один дом престарелых. Вот Байгужин э, запинывал в дом престарелых людей, но он при этом не говорил, что наладьте отношения со своими стариками многие девушки, которые по домам престарелым, по детским этим всяким домам и где-то еще ходят, при этом со своими детьми не могут отношения простроить, со своими родителями у них не простроены отношения с дедами, со своими не зато из чужих дедов, которых у них карма такая, представляете, насколько отношения между детьми и родителями должны быть ужасными, насколько родители должны были в детей так в кавычках вложиться, что на старости лет дети сказали идите нахер отсюда в дом престарелых не хотим вас видеть представляете то есть вот это вот эти деды которые заработали себе карму вообще вот такие отношения они с детьми выстроили так вы выстраиваете со своими детьми отношения со своими родителями а потом уже по чужим дедам ходить бабушка вот но ну, это мое мнение вот а, и поэтому байгужин давал не то что он сам считает нужным потому а потому что а, как бы там прочитал там прочитал там прочитал и собрал это все в винегрет вот, поэтому не все у любого тренера нужно брать то что вы то что вы как бы проанализировав это да вот это вот его фраза отключаем мозги <с> девочки мозги надо включать вообще мозгами нужно думать вот и включать мозги и думать что и зачем ты делаешь вообще это твои цели не твои это под тебя или нет так вот а про тот период лунные женщины я так его называю, вот, где я была вообще не собой. Конечно, я многому научилась в этот период, да? но и многое потеряла. вот И потом, потом когда, если кто-то из вас был в разрушительных отношениях, в зависимых отношениях, и, может быть, кто-то сейчас находится, то знаете, насколько это тяжело выйти из таких отношений. И просто психика разрушена абсолютно. И я восстанавливалась. Я как барон Менхаузен сама себя из этого болота вытащила. Я изучала техники. Есть такие техники специальные, как разрушить личность и как ее потом собрать. И вот эти абьюзеры, которые разрушают личность, ну, то есть э, как бы и мужчину-то выбрал, то есть я на ту фотографию, вот это если ты позиционируешь себя как Настенька из сказки Морозка, то не удивляйся, что на тебя притянется, тебя выберет тот самый дед, ну в кавычках дед, который тебя потом жопой голый голой на мороз посадит и будет спрашивать, как тебе, деточка, хорошо? Вот, вы не удивляйтесь потом, что вот такие ситуации будут происходить. А, и, собственно, ну, как выйти из абьюзивных отношений, да, я эту тему тоже изучила. И поэтому я теперь и в этом на практике <свеч> специалист. Вот. И, собственно, я знаю, как создать личность. Если личность разрушена, да, то есть я на своем личном опыте себя создала обратно. То есть есть определенные технологии. Когда мы прорабатываем, мы собираем себя обратно. Вот мы личность, мы состоим из субличностей таких, да. И есть определенные технологии, как себя обратно создать сделать целостной. Вот. И э, если вдруг ну, кто-то, может быть, не было таких э, отношений, ну, у кого-то были, например, в семье отношения, да, а, ну, я имею в виду, там, среди родителей абьюзивные отношения, в которых тоже психика очень нарушена, так скажем, да, после этого, и очень много болей, очень много страхов, очень много обид, и это все очень сильно мешает. Вот. И поэтому э, я знаю, как во-первых, понять, какая ты настоящая, как это сделать, да, то есть есть определенные психологические, есть тесты, есть там техники психологические, как найти, понять свои боли, боли, которые травмы из детства, да, и как их проработать и излечить, собственно, да, и как себя создать, да, потому что когда почему цели какие-то не реализуются, потому что ставишь внешнюю цель, которая надумана. Ну, то есть общество тебе говорит, что так должно быть, да. Ну, например, девушка говорит, ну, общество говорит девушке. Ты должна мужика найти и выйти замуж, чтобы он тебя полностью обеспечил. А у девушки может быть ее подсознание, ее природа вообще другая. Ее природа может быть самой там управлять странами. Там. Или наоборот, там девушки кому-то говорят, что ты почему дома сидишь, ты никто, а ты должна быть там, не знаю, карьеру сделать, а ей не надо это делать. Ну, то есть у нее другая природа. И то, в чем вы сильны от природы, в этом ваше предназначение, там вам будет легко. Вы будете в потоке, и мир будет давать вам энергию, просто на вас будет огромным потоком идти. Собственно, я вышла из этого, да, и сейчас у меня такой третий период. Сейчас я уже... Себя создала, с собой подружилась. И говорить, если про гармонизацию личности, да, то есть у меня был период, когда я такая была абсолютно независимая, не хотела замуж, я кайфовала по жизни, была в полете абсолютном. Был второй период, когда я была вся такая за мужчиной такая вся женском-женском совершенно, когда теряешь силу свою на самом деле. Вот тут тоже ну, как бы нельзя абсолютно уходить в крайности. Вот сейчас у меня период, когда я понимаю свои ценности, и я свою жизнь здесь, сейчас уже строю только так, как я хочу. Из своих ценностей, из своей природы. То есть, ну, например, я понимаю, что у меня сейчас вообще, в принципе, по жизни главная ценность всегда была свобода. И я понимаю прекрасно, что сейчас, например, я замуж не хочу. То есть я пойду замуж, если будут удовлетворены мои другие ценности. А вообще... Мне, ну, То есть я понимаю, что у меня там топ ценностей есть свобода, семья, ну, те, кто мои родные и близкие люди, да? а, здоровье. Деньги, самореализация, вот, и отношения с мужчинами я уже строю из этого, да, и то есть сейчас э, я не ушла в этом плане от байгужанства совсем, да, но в том смысле, что для меня норма, естественно, что мужчина обеспечивает это денег, но сейчас я уже понимаю, какой мужчина мне нужен, с кем я вообще могу общаться, я понимаю, что какой он должен, психотип этого мужчины, да, так скажем, и я только с такими мужчинами вообще знакомлюсь. И тот мужчина, с которым сейчас мы, я даже не знаю назвать, это, наверное, свободные отношения можно назвать, да, который мне дает деньги, мне обеспечивает, но при этом мне, я свободна. Я не отчитываюсь ни в чем перед ним. И это такой кайф. Этот человек меня уважает, и мы с ним, мне с ним психологически еще очень хорошо. То есть я для себя поняла, что я не хочу вот эти внешние маркеры, которые там обязательно, там, выйти замуж, например, да, или там, ну, то есть, как будто есть внешние маркеры. и почему-то, ну, и многие девочки боятся того, что если у тебя, если у тебя, как бы, этого нет, мне в, в, в, в директ пишет девушка одна, как себя перестать винить за то, что у меня до сих пор, а ей там 30 с чем-то лет, до сих пор нет своей квартиры, я не замужем, и у меня нет а, дохода там миллионных, миллионов дохода, я и отвечаю тебе это надо тебе точно это надо но ну, если у тебя до сих пор этого нет то есть нужно понять вообще кому-то нужна спокойная тихая жизнь кому-то нужны приключения в жизни да? кому-то нужны достижения в жизни кому-то нужна слава кому-то нужна любовь и вам нужно понимать что у вас вообще какие ваши ценности так жить с мужчиной до свадьбы смогла бы так я же и жила я вообще за то, что... То есть, смотрите, вот, вот тоже вопрос такой, это э, наш социум нас, он долбит тем, что, что хорошо, что плохо, когда должен быть первый секс, можно, нельзя жить, делай как хочешь. Я сразу практически начинала жить с мужчиной, потому что я начинаю жить, я вижу человека, какой он настоящий. Не подходит до свидания. Да? Вот, и это нормально. То есть для меня это нормально. Я быстрая. Я не хочу тратить свое время очень много на то, чтобы понимать, человек мне подходит или нет. Да? Вот, после тех отношений, да, у меня тоже были еще отношения, и я, я быстро начинаю жить с мужчиной. Потому что ты, когда живешь рядом, ты человека понимаешь, он тебе подходит или нет. А то, что захочет, он тебе жениться или нет, так это уже другие моменты. Это то, насколько ты ему цена. И, ну, то есть в моем понимании нет такого, если я хочу замуж, я об этом говорю мужчине. Все. Ну вот у меня такой характер. Если я чего-то хочу, я об этом и говорю. И это должно быть удовлетворено. Вот. И это про самооценку, про. Любовь к себе, про понимание, чего ты хочешь, и если мужчины, ты мужчине дорогая цена, то он это для тебя сделает. Вот и все, как бы в этом и секрет весь. <с> вот как девушки выходят замуж, они предлагают мужчине выйти пожениться, и мужчина соглашается, либо нет. И тянуть не надо иногда года. Вот. А еще хороший вопрос такой: если бы у тебя был миллион долларов хотя бы, ты бы уже стала бы выходить замуж, или ты бы подумала? Вот, потому что я, я себе задала этот вопрос. Вот будь я долларовым миллионером, прям долларовый миллионер, не просто не один миллион долларов, а прям миллионер, прям у меня, у меня денег вообще, я могу не работать там до конца жизни, я могу вообще все что угодно делать, я бы стала выходить замуж? Нет? Нет, я хочу свободы, все. Ну то есть это моя ценность. А кто-то скажет, да, я хочу замуж, и это будет твоя ценность, и ты будешь в этом права. Поймите в этом. Так. А, ну пусть ходят и успокоятся. Ну да. Потому что я сходила и успокоилась. Поняла, что... Ну то смотри, у кого-то есть потребность быть постоянно в паре. Это часто созависимые люди. А у кого-то потребность быть свободной. Иногда это контрзависимые люди, кстати. Дальше. Про биографию свою немножко рассказала, да, про то, что э, почему я, э, ну и самое главное, что я человек по природе такой, да, я по природе режиссер. Режиссер это тот человек, который, который э, любит рулить своей жизнью, тот человек, который знает, что вот будет так, как я хочу. И я на это могу мотивировать других людей, заряжать, потому что в этом моя правда, это мой такой внутренний стержень. Мне можно, я хочу. И значит так будет вот и я хочу зарядить вас девчонки на это да чтобы вы тоже независимо от того какого вы психотипа чтобы внутри у вас будут вот этот внутренний стержень что это ваша жизнь вы классная вы сами решаете как жить эту жизнь и вы это вы имеете смелость внутри себя открыто говорить об этом миру и я вас этой смелости научу Итак, я хочу с вами поделиться своей авторской методикой и про курс рассказать. Курс Девушка на миллион. Я уже проводила какое-то время назад другой курс, который назывался Magic Леди", И он был про то, чтобы быть собой тоже, да. Но он немножко был с другим уклоном. Это уже там было много про энергетику. Здесь тоже будет про энергетику, но здесь больше про вашу голову и вашу психологию будет очень сильно. Мы очень глубоко копнем и вот моя методика, в которую я, собственно, в этом курсе буду реализовывать, и у вас будет возможность на следующей неделе, четверг, пятница, суббота, три дня первых будут тестовых бесплатно. Там уже будет много классного контента, вы уже там начнете разбираться в себе, и у вас уже начнет появляться понимание того, как вообще должно оно все быть. Итак, моя методика, моя авторская методика. То, как я вижу, как прийти к тому, чтобы быть этой девушкой на миллион. Девушка на миллион это та, которая живет в гармонии, согласии с собой, та, которая живет так, как она считает нужной.